Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить чай из лечебных трав. Чай этот полезен для больного желудка. Все травы я стараюсь хранить в бумажных пакетах. Они так лучше сохраняются. Зверобой берем мы. Вот, зверобой я взял. Вот ложим. Вот такой он. Мелкий, уже из измельтешонный зверобой все. Ветку полыни это обязательно, она горькая, очень горькая, но она очень помогает. Польза идет, если кого-то тошнота или что-то такое, или жидкий стул, полынь сразу один раз или два раза попить и достаточно. И он очень помогает в этом случае. Ложу, несколько веточек мяты, мята перечная, очень хорошо помогает. Донник ложим, тоже ломаем эти веточки. Веточку донника ложу. Ложу еще для очищения крови красный клевер, 5-6 соцветий бутончиком, положим оленечку пустырник, пустырник полевой. Все, теперь все это будем заливать кипятком. Хорошо еще липа помогает, если кто начинает болеть гриппом, и чтобы дальнейшее развитие этой болезни предотвратить, то необходимо пить из липового цвета. Это чай с медом, если человек сразу пропотеет и на следующий день нежелательно сразу выходить на улицу так резко, постепенно надо приучать себя к холоду и потом уже эта болезнь отступит от нас. Итак, приступаем дальше чай готовить. Наливаем кипяток, ранее я скипятил, горячей воды, скипятил, заливаем сюда эту воду, дополняем ее до поверхности. Закрываем крышкой и доводим до кипения. Только дошло до кипения, и сразу мы ее будем подключать, эту траву. Так быстро приготовим мы чай, который нам принесет пользу. И, соответственно, он и ароматный будет, лучше, чем те, которые продают в магазинах, потому что тут собраны своими руками. И мы собираем ее в более чистых экологических местах. Мы собираем сами для себя в лучших местах, где подальше от дороги. Итак, мы наблюдаем, до кипения доводить не желательно. Как мы видим, сейчас хочет кипеть. Все, достаточно. Выключаем. Выключаем газ и все. И теперь даем ему настояться так с полчасика. И потом можно ее процеживать и пить. С того времени, как залил я траву кипятком, прошло около часа. И вот мы видим, какой прекрасный цветом чай получился. По вкусовым качествам он, конечно, и горький, потому что полынь здесь присутствует. Но он лечебный, душистый, ароматный, потому что разные травы. Запах лесных трав очень приятный. Луговые лесные травы. Дольник трава придает очень такой пахучий запах. Зверобой придает цвет вот такого темного, красивого цвета. Вот такой травяной чай каждый может приготовить в домашних условиях, если есть наличие соответственно соответственного трава. С вами был канал Делаем Сами. Всем приятного чаепития. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю крепкого здоровья. До свидания.